Не-не-не, Всем снова здрасте, это снова вы, это снова мы. И сегодня мы продолжаем обучаться на живом бою. Сегодня у нас приколёха из разряда обманочек. Если противник, хлебом не корми, дай поохотиться Охоться. за оборужённой рукой. Корпус не атакует, а руку хочет постоянно забрать. При этом держит хорошо дистанцию, так что на контратаке ну, достаточно сложно с ним сработать. А, показываю прикол. Долбанный самолет. улетай. Показываю прикол из разряда. Мы его выманиваем на себя, тем самым ничем, грубо говоря, не рискуя. Если мы стоим с противником в классических стойках, достаточно всего-навсего просто поманить противника, отдав ему руку. Не забирай, пока у меня руку. А, расчет вот в этой проекции. Когда противник на тебя такого красивого с вытянутой рукой смотрит, априори он захочет атаковать вооруженную руку причем вот рубящим именно сверху были случаи ребята спрашивают а почему бы тогда снизу не подрубить задаю этот вопрос всем тем людям с которыми я стоял в парингах. почему-то никто не догадался снизу подрубить все когда видят вот это вот все хотят рубануть сверху поэтому исходим из того что движение противника наперед мы знаем досконально и от этого работаем Начал, начал уже уходить Объясняю суть прикола Когда противник Видит руку, хочет рубануть Сверху Он подразумевает, что для того, чтобы нам Эту руку спасти, мы должны Сделать вот такое вот движение То есть думает априори Что у него есть какая-то фора В долях секунды на совершение Своего рубящего действия Обламываем противника очень просто Вместо того, чтобы разгибать руку Давая фору противнику, мы опускаем локоть, просто не свое лукаво, опускаем его вниз, у нас получается рука взведена уже в пружине для того, чтобы забрать шею. Давай Медленно это покажем. Противник, не знаю, проваливает центр тяжести, не проваливает, просто работает рукой, нам это абсолютно не важно. В тот момент, когда мы спасли свое плечо и локоть, мы Спокойно забираем шею, если, конечно, противник к этому не готов. Рекомендую это отрабатывать в парах. Желательно противник, чтобы поначалу не знал, что вы задумали. Просто в спарринге встаньте, поманите и попробуйте. Получится, потом объясните товарищу. И, надеюсь, это движение мы когда-нибудь увидим в качестве финального на каких-нибудь спортивных соревнованиях. На этом на сегодня все. Счастливо, а мы занимаемся спортом.